суток, с вами Гаттамхали паназиатский крейсер 10 уровня Джинан, карта не помню, посмотрю карта называется Осколки а игрока зовут санчес 1970 хотел хотел здесь Джинан подобраться поближе дабы произвести торпедную атаку на вражеские линкоры, да, тем более две штуки тут и тут и в принципе, если чуть поближе подойти дальности бы хватило он помешал, помешал здесь Смоленск, который спешил, по-видимому, на точку А. Попал же нам за свет, пришлось, пришлось ставить дымы. Ну нет, срочно, торпеда-то, да, сейчас, по-моему, там попадет неплохо. Штуки 3, а то и больше. Да. врага потоплен. Три торпеды хватило Чтобы уничтожить вражеский линкор а здесь, конечно, везет То, что противник не особо Так сказать Как это назвать, да, не особо умелый По походу, отправил торпеды Но дальности ход не хватило В принципе, если по времени бой -то только начался, а урон уже за 100 тысяч перевалил. Еще удается поджечь Смоленск там догоночку. Неплохое, я бы сказал, начало. Счет пока что 2-1. По минус одному эсминцу. Ну и линкор, которого Джина уничтожил торпедной атакой. С такой маскировкой, с такой дальностью торпед в определенных ситуациях Джинан может превращаться просто на ну, такой большой эсминец. Если помех никаких нету в виде других, да, каких-нибудь кораблей с хорошей маскировкой, опять тех же эсминцев, ну и, конечно, авианосцев. Можно вот так на фланге, где, примерно много линкоров, просто заспамить все. Сколько здесь получается? По два пятитрубных торпедных аппарата. На борту. То есть это 20 торпед. Плюс ускоренная перезарядка 40. 40 торпед. За раз может отправить Джина. Ну, единственное, да, неудобствует то, что с разных бортов нам ну, там с одного кинул, развернулся, с другого кинул, врубил ускоренную перезарядку. И опять повторил те же действия. Ну, я сейчас пока что нахожусь на девятке, ну иногда это получается делать. что еще ни одна из команд ни одну точку не захватила. Вот Джинан. Джинан решил попробовать точку Б взять. На левом фланге что-то там союзники все поныкались. Противники тоже вперед особо не идут, хотя у них там численный перевес. 5 в 6, да, получается. Но если учитывать, что авианосец союзный тоже там на левом фланге отыгрывает. По-моему, до свидания, Смоленск, да. Кристина, Второй уничтоженный против. противник. Без проблем Джинан добирает. Но вот это, конечно, опасно. Наполе своими бронебойками может нанести достаточно большой урон Джинану. Просто несовместимый в дальнейшей игрой. Ну, нам сразу, поп, в дымы спрятался и... Главное, чтобы поближе, поблизости не было кораблей с рлс там. Ну и не забывать, что, в принципе, Наполи может в дымы проспамить. Да, у Наполи же вроде есть там где-то помощничный. Ну, Наполе это вообще акционный корабль, по-моему, не прокачиваемый. Нет, Наполи по трассерам там умудряется как-то попадать, но нет существенного какого-то урона там. Если попал-то, клип сквозняки. Все, Наполи решил, что хватит С него прячется в дымах. По-прежнему ни одной из точки не захвачено, а прошло уже 7 минут боя. Остается 5 секунд. Точка Б должна быть захвачена уже. Уже никуда не денется. Через 20 секунд откатится дымы. Сейчас есть возможность, да, в которых спрятаться и пострелять по Ямато. А тут еще и зал обнаруживается. Ну там что, авария произошла? По-моему, в ДМИ садится, сейчас смысла особого нет, если Ямато будет уходить за остров. Маловероятно, что эта торпедная атака будет успешной. Выше, мне кажется, надо выше немного брать. Сейчас первый зал там, наверное, в порт будет. У меня какой-то урон там есть. О, да, вот так вот. все правильно. <св> <с> я также примерно стреляет. Ну, стараешься выцеливать все таки когда маленький калибры, чтобы снаряды попадали по надстройку. Ну, почему я говорил, что до да, смысла нет особого садиться <з> в дымы. Сейчас <пл> просто противник идет за остров, и большую часть времени делать путь нечего. Ямато? Нет. Ямато решил дать возможность Джинану еще немного пострелять. Начал разворачиваться. Такой небольшой подарок. Кстати, как-то не особо с пожарами Джинану везет пока что. Один-единственный. Вот, наконец-то. Есть второй пожар в этом бою. Урон уже приближается к 200 тысяч. Потому что, по-моему, сейчас есть вероятность торпеды, что попадет на вражеский крейсер. Нет, дальности хода не хватило, там был Наполь. Наполь опять стреляет по трассерам, счет становится 4-4. Сейчас был риск поймать одну торпеду, но, по-моему, да, успевает все-таки откатиться назад. Это что? Зао такой неожиданный подарок прислал. Ну да, больше вроде некому. Хотя у противника еще есть один эсминец, но он где-то там на левом фланге. В чем я проморгал момент уже, да. Все точки захвачены. Точку А там союзники захватили. На правом фланге. И закончились. Союзники, в смысле, точку С захватили противники. На таком легком грейсере вообще лишний раз в засвет попадать не хочется. Любой залп может оказаться для этого корабля последним. Но пока везет там, да, что-то раз сквозняк прилетел, два сквозняка, а сейчас... И сейчас еще сквозняк видно, да, там урон 1450. Простили здесь джинана... Так, два веера в аду. решает отправить Джинан, чтобы, если Республика будет идти, ну, так сказать, рельсоходить, у нее не будет шансов занять. Сейчас можно было попробовать, кстати, развернуться и, да, произвести вот эту двойную атаку. С одного борта кинуть, с другого сделать ускоренную перезарядку, но Джинан пока не спешит тратить расходника да, учитывая долгую перезарядку остается там уже менее 9 минут иногда некоторые расходники беречь смысла нету, потому что просто потом не успеваешь их так сказать израсходовать еще 8 торпед пошли в цель, ну вот республика до рельсоходилась по-моему, сейчас там влетит ей 2, три, 4, 4 торпеды выхватывает, остается там пять тысяч прочности. Может надо на республику внимание все-таки обратить, да? Добить, а то сейчас ремка откатится. Там еще, конечно, идут торпеды, можно рассчитывать, что республика будет дальше продолжать идти так же. И траектория движения встретиться с этими торпедами, хотя они были отправлены вообще по Ямата. Но уже не важно, да? Противник уже Итак, и так. Союзники добрали. Ямато пошел вперед. Конечно, надо было здесь торпедами, хотя бы одним веером, немного побольше взять упреждение, потому что Ямато сейчас шел неполным ходом. Ну, как есть, так есть, да? Неизвестно, как себя будет противник вести. Там как бы упреждение не рассчитывал. Просто по времени торпеды все-таки до противника идут до долго. что притормозить и довернуть и вообще развернуться и пойти уже в другую сторону а торпеды будут все еще там идти здесь сейчас неудачное не, не такое, да, слева линкор, справа линкор надо так осторожно не попасть в засвет да что ж, так долго не производит дженант торпедную атаку, пора уже, пора уже в засвет попал Некуда придется стрелять, дымов-то больше нету. Напряженный бой, счет 5-5. Ну, шлифер должен быть добит, есть. Третий уничтожен. Ну что, Ямато там дремлет несколько сквозняков и нет джинана. Везет уже в который раз. Остается 6 минут до конца боя. Сейчас, по-моему, надо отсвечиваться уже. Все, нельзя больше стрелять в открытую. Либо вон поджиматься под острова и от рельефа можно здесь поиграть, если, конечно, союзники будут светить. Можно пойти точку А захватить. На всякий случай, если вдруг да, на, на левом фланге там союзники посливаются. Дабы все равно довести этот бой до победы. Можно дать залп и спрятаться. Ну, так же она делает... Я предполагал, что Ямато не будет светиться, но там он союзный линкор тоже по центру. Да слава, выходит и все-таки светит Ямато. Ну что там, торпеда догонит, не догонит? 5 минут до конца Нет, все-таки там умудряется Ямато вывернуться. Там в принципе, да, чем дальше дистанция, на которой торпеды идут, тем больше шансов от них уклониться. потому что да, промежуток между торпед тогда больше. 4 в 3 остаются. Есть пожар на Ямато, он еще как раз немного подлечился, дабы Джинан смог нанести побольше урона, который уже к 300 тысячам подбирается. Ну и можно уже сделать вывод, что у противника теперь шансов нет до конца боя. Остается четыре с половиной минуты. По очкам уже очень большой задел.